Приветствую, путник! Желаешь вкусить атмосферу постапокалипсиса и попытаться выжить в мире кишащим мутантами?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 Уем по лбу не далю. Я пытаюсь снова побыть оружейника. Собираем людей на ограбление банка. Собираемся у него. Ладно, хорошо. Но я пойду себе квартирку куплю. Надеюсь, в этот раз мне ничего не помешает. Я делал себе каким образом? Я стенку вот так застраивал. Брал вот такую вот стенку. Пододвигал ее, ну, примерно вот туда. Здесь я поставлю барную стойку. Вот тут вот я ее поставлю. В том.. В том сеансе меня уже ребята спалили, потому что я часто войсом пользовался, но ничего, тогда тоже поотлетала куча дебилов. Без долгих недомолвок я расскажу в чем будет суть этого ролика. Да, вы помните, что эту угловую квартиру я занимал и просто ничего там не делал, кроме как стоял и ждал, когда кто-нибудь разобьет стекло и отлетит за нон-рп. За столько роликов вам по-любому уже надоели вот эти расклады, когда я просто стою в квартире начинает мне кто-то грабить или же ломать стекло и сразу же этот челик отлетает в бан. В этом ролике я буду реально отыгрывать рп оружейника. Я буду иногда продавать оружие, а иногда закрывать магазин и наблюдать за тем, что происходит за моими окнами. А что, если тебя начнут рейдить или же обыскивать, хоть ты ничего и не делал? Но у меня есть, конечно, катана, у меня есть ковбойка, но ими пользоваться нет никакой надобности, потому что у меня будет умный дом, функциональность которого я доработаю в течение ролика всего лишь одной маленькой, но очень и очень важной детали. А вот здесь мы сделаем более красивую колонну теперь проверяем как это будет работать ну вот к примеру ух блять mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. хуево будет работать mm -hmm. да хуево знаете, надо что-то такое прям угловатое сделать. Сделаем угловатое, несложно. Тогда, ну, будем делать по старинке из той дверцы, которая есть. Итак, ребята, попрошу сначала не ругаться на долгие вставки. Я уверен, после просмотра этого ролика вы захотите сами такое что-нибудь провернуть, но, может быть, на этом или же на другом серваке. Что такое умный дом и что он из себя представляет? Глазами бандита, который решил вас внезапно зарейдить, просто так ограбить или же разломать ваши какие-то пропы или же окна, это будет выглядеть как обычная РП-застройка. Ну, в моем случае чел проходит, видит, ну, вроде бы комната большая, но он немножко урезал квадратуру, сделал небольшое помещение, поставил туда пропы, барную стойку и так далее. Далее, путем трудного вычислительного процесса, бандит в силу своей необразованности, видит у вас кейпад и начинает сразу думать, что вы по-любому скрываете там маники. Ну, хотя по факту, что, блядь, еще скрывать на Дарк РП? Затем бандит принимает незамедлительное решение залететь к вам через окно или же взломать дверь. И если взломает дверь, то это вам же будет на руку. Затем срабатывает система умного дома, о которой сегодня и пойдет речь. Дело в том, что одна из частей умного дома, которую я у вас сейчас на экран проектирую, строю, а потом позднее и крашу, она как раз будет заминирована слэмками целиком и полностью. В законченном варианте это все выглядит как окрашенный в один цвет или же материал короб, который не просматривается насквозь, да, в него можно влететь, и это сделает какой-нибудь администратор, который по совместительству работает с тем самым кейпадом, на который купился наш микробандит или же полицейский. Тут навязывается вполне себе резонный вопрос, ну вот например тебя будут грабить, ставить лицом к стене или же связывать руки, что ты будешь делать в таком случае? как ты будешь активировать кейпад и так далее слэш ми вошел в чат в какое то веке от него есть нормальная такая польза кроме как посмотреть в сумку или же не знаю показать документы или же отыграть лицензию через слэш ми мы можем запустить режим умного дома под названием охрана красивенько это оформить и вписывать в тот момент когда мы уже заложили к примеру сленки в нашу постройку вместе с этой взрывной колонной будет работать также камера с распознаванием лиц вы можете заспавнить взять камеру из Q-меню просто в виде пропа, или же поставить настоящую камеру, чтобы от нее было куда больше пользы, кроме того, как, ну, распознавать, кого можно взрывать, а кого нет. Обязательно подберите подходящее место для камеры, просто куда-нибудь в угол ее ткнуть объективом не пойдет. Камера должна смотреть на лицо человека, который только-только заходит к вам домой. Это будет считаться как хорошее такое объяснение в случае жалобы на вас. Далее мы снова обращаемся к составляющей DarkRP, а именно через ми мы прописываем активацию, Познавания лиц. Вуаля, ваш умный дом готов, и теперь мне пора рассказать о том, что нужно делать в случае какого-то рейда. Поскольку в ми вы отыграли режим вот это вот охрана, значит вам нужно будет делать только те действия, которые как раз будут считаться как самооборона или же охрана себя и своей собственности. То есть вам нужно очень тщательно выбирать того, кого можно взрывать, а кого реально не стоит. Но если к вам какой-нибудь зашел бомж, покидал ваше, не знаю, заведение или же дом просто говна немножко, его взрывать не стоит, это будет фрики. А если забежит таких несколько бомжей, то ну как бы сразу РДМ, и вы никакой охраны, никаким другим режимом не отделаетесь. Вы будете в этом виноваты. Ну а если речь идет о тех микробандитах, которых вы у меня часто в ролике встречаете. Ну, та же модель поведения достал оружие, начал угрожать, стрелять и так далее, грабить, ну все тому подобное. Вы можете смело взрывать его, потом, если вас стэпнут на жалобу, вы просто объясняете то, что вот стоит умный дом, я сделал через ми такой-то такой-то режим, распознавание лиц и так далее. Вот тут я уже закладываю слемки, и я допускаю свою первую ошибку. Сейчас объясню, какую. Дело в том, то, что когда ты закладываешь слемку на какую-то поверхность, то у слемок в этот момент появляется датчик движения в виде лазера. И если этот датчик движения тронуть чем-либо, или же укоротить, или же удлинить каким-то пропом, или же человеком, который прошел мимо него, то слемка сразу же срабатывает. Ну и вместе с ней все остальные слемки тоже взрываются. Влиять на этот датчик движения мы будем через фдшки, которые мы поставили на пропы в нашем коробе. В общем, нам нужно ставить слемки так, чтобы хотя бы один лазер от датчика движения шел на тот проб который мы будем убирать с помощью фд и тогда все будет работать мне теперь нужно это как бы ну культурно проверить чтобы никого не зацепило сделаю себе перегородку но ну, в виде вот той же самой заезженной барной стойки за ней могу сесть спокойно и укрыться должно сработать грязная бимба по идее теперь все должно сработать. Откроется вот этот вот угол. Вся ударная, короче, сила пойдет вот сюда в угол, но я буду здесь за укрытием. Пиздец там мочилого, сука. Ой. Дверь, блядь, закрыта. Ой. Ты чё ломишься нахуй? Ебать, морда охуевшая зашел, как к себе домой, блять, осмотрелся. Да, он еще и жалобу на меня подал. Он как в адеквате, нет. Иногда админы по незнанию залетают в эту постройку. Пиздец. Здравствуйте, это оружейный магазин, да? Да. Угу, я вспомнил. Так, на мой нам есть. Песок к сне, все отошли. Песок к сне раз. Нашли кого ковырять, блять, оружейника в бедном районе. хочу купить оружие. Окей, какое? Смесь. Ээ, эх, эх, эх, Beep Nation. Nation! Nation! Ну вот, блять, не, нормально, не дурак сука ну вот натуральный 300 а 34 минуты А он ливнул. ну и ходит где то открылся оружейный магазин а где все бандиты я сука понять не могу а пол сервера паркуристов понимаю и как раз часть из них тех кто будет меня доебывать ну по идее должен мне. здрасте да пацаны менты на связи менты на посетях я у вас перекреплюсь Летом Лицом летом посният два. Окей. Чего? Не понял. Ой, бабы, блядь! Вы чё ёбнулись, нахуй, совсем! Блядь! За мной пришли! Прикольная штука мне нравится, вот эта вот подлянка с миной. грязная yes. бимба, блядь! Нет, не трогай. А -а -а. Понял. Но мы оба сдохнем. Ты в курсе, нет? Сучара, блядь. Опа, день за... С вами все нормально, вам помочь? Давай, давай, давай, давай. давай. Ты. А вы что делаете? Давай, вас... давай, давай, давай. Я тебя связал. Это он тебя связал? О. Нет. Теперь можно нет, еще из-за Фер-РП его забанить. 60 минут. Готов нахуй. Пиздец, я ему оружием стою, угрожан, достает... Теперь, если кто-то ко мне зайдет, и я смогу через умный дом, так скажем, въебать любого, кто решит меня ограбить или же обидеть. Открыл магазин оружия. Магазин оружия. Магазин оружия открыл. Магазин оружия. О, прикольно. О, ты вернулся в Горисмод, охуеть! видишь, поднимаюсь с нуля. У меня уже выебало полсервера. Знаешь что, я тебе могу тему рассказать, пойдем ко мне в магазин. А у тебя есть деньги? Я бесплатно не работаю сейчас, Я тебе все машине, что угодно дам, щас. пошли я тебе покажу прикол Я с ней Давайте, я в 15, 15 лет раз, и троих раз, вытягивал раз, я, раз, я в 13 раз, лет раз, и раз, троих раз, вытягивал, раз, пойдем Сейчас мы вернемся у меня половой гигант прозвище было в садике еще, все нормально. Я вытягивал троих вот так вот без проблем. Короче, тему расскажу. Тут столько дебилов есть, много. тут столько дебилов есть, которые норовят постоянно тебя ограбить. Поэтому нужно держаться вместе, не ссыте. Я еще адекватный. Но ко мне всегда какие-то хуеплеты. Ко мне всегда какие-то хуеплеты заходят. И в итоге, я прикол один потом покажу. Садитесь тут, главное, за барную стойку. Здесь вас взрывной волной не унесет. Ты решил зарывать все нахуй? Меня пугает. Да ты не сы ты сюда зайди все. Все, сидим. Так, теперь кто первый? Кто первый, что? Ебаться будешь, проститутка? А что мы? Я первый. Конечно, твоя работа. давай. Я делаю тебе предложение. <свист> я посмотрю пока что. Мне нравится, что я видел. По-моему, я ничего не заработал. <свист> а деньги будут. Подаль... Да, когда Я дают? хочу сделать тебе предложение Руки члена Блин, как быстро любовь настала Ну так бывает В 12 Ну тогда что-то надо про взрыв Что было Ну сейчас подожди, гондон какой-нибудь придет А вот, подожди, вроде кто-то идет Слышь, ты что, грабить собрался, блять, меня, нет? нет? Нет Ебать музыка в тайминг, блядь. Мне кажется, нас просто в качестве шлюх взяли для пафосного видео. Ну я что-то пока навара не получаю за этого магазина. Я наоборот, сука, в убыток на 3000 пошел из-за тебя. Доставай оружие, спаси девчонок. Мы его без оружия. А, понял. Пизда тебе, сука, умный дом Сяоми, блядь. Вытаскивайте меня, блядь. Есть еще умный дом. А теперь надо на перестройку. Давай, вытаскивай. Как зовут? Как зовут? Да, уже поздно Елена. Владимир Вдова. Если что, я Владимир Вдова. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Мы пойдем Всего доброго. Вот сюда, ребята. Лучше могу. Давайте взломайте, взломайте, взломайте. Ящик? Еще... А, так все, пошли. Лицом стенки это ограбление. А, да. Но Ну я только открылся, вы что, ебнулись совсем? У меня сейчас такое чувство, как мне... Самым узом всем нет, нет а? А? Да. Да, я... а -а -а. Система умная дома, вови, здравствуйте. Ты как, все еще хочешь грабить меня, помогу? нет? Уже нет. Ну давай, выходи. Давай вместе. Выходи, выходи. Ушли, дебилы, не трогайте его больше, и меня тоже не трогайте. Я пошел. А вы оружие-то продаёте? Не, я пока не продаю, как видишь, меня тут вроде бы грабили. А можно вас связать, пожалуйста? Да, вот, слышишь? Вот, держите, это вам. Вот. Ух ты, вот это да. Все, выходи. Опа, на. Выходи, выходи. Давайте выйдем, пойдем. Пойдемся. Выходите все. Жаль, что, что я смогу выводить. это провернуть, только О, имея донатные сленки на серваке. Пожалуйста. И бесконечные патроны. Убери, но ну, чё ты сюда это поставил? Убери свои фонарики. А, на да. или как? А у вас лицензия на торговле есть? В законах не прописано вроде бы, что нужна лицензия. А, ну что на него нужна лицензия. А, вот, теперь я вижу 9 закон. А можно как-то через вас приобрести нет. или же нет? Мы можем пойти в вашу подсобку. Если вы не против. А, у меня нет подсобки. Ну, за... ну вот. А ты я могу закрыть 10, дверь и отсюда. Нет, это не двери, они не открывают. Ну ладно, я вам поверю. Сколько с меня? 10к и ты свободен. Дам 15. Но это на я будущее. Рославие. Блять. Ебать, что за Вьетнам? Вот кому тут приспичило, блять, полетать? 10 тысяч. Я в случае чего ему лицо сломаю. Да, обязательно, блять, сломаешь, обязательно. Блять, ему надо бедец. Бить... 10 вилки стоят с этих пуш. Слушай, мне... Это... Uh, по... по... Ну вот, а кто берет, стреляет? Да, тут по... спрашивают, какая? Да, да, да, брыги, брыги, да. Да, да, да, да, да, да, Выехал туда-сюда, выехал туда-сюда. Бля, да убери нахуй бля. оружие у меня в магазине. Что ты делаешь? Естец, бля. блядь, придурок. С... Другой, а чё, чё, почем у тебя дробовики, не знаешь? 25 тысяч. Это эксемовский, да? Да, да, да. Угу. Ну-то да, вот у тебя... Ну-то вот у тебя... окно прошло. Давай, Его патроны. А, я патроны сам куплю, ладно, вс, давай, спасибо, удачи. Встаньте лицом к себе не раз. Кто я? Да, вы именно. Хуя, Лев. А схуя, ува. Вот. Сейчас, блять кто просил? Ну нахуя ты это делаешь. КСТА. Алло, да, да, да. Не после того, можешь не летать отлично. в моей вот этой постройке, которая взрывы провоцирует, пожалуйста, больше? Ты два раза залетаешь уже и взрывается все... Окей, этого. но я только не понял, что у тебя там стоит. Эти там сланки? Да, да. Окей, я просто смотрю, у тебя постройка там вроде есть нарушения, вроде нет. Ну, да нет, нарушений нету. Ты все открывается. Показать? Ну, пойдем пока а что показывает Смотри, у тебя здесь водой стоит. Я не могу понять, это вход в эту или что? Нет, это открывается дверца вот эта вот. Okay, Окей, ну давай. Гансвенгер. Да-да-да-да-да, Сейчас пару секунд, я умный дом доделаю. Телепортируешь-то? Да, я тэпнэс как доделаю. Активировал умный дом. Ку-ку. А, как Возможно, РДМ? Нет, не РДМ. Админ залетел в мою постройку и спровоцировал взрыв. Да? да, я спешу ты разбирал. Мой стак, то нарушений нету. Прикольно. Почему спровоцировал взрыв, а тебе какая разница? Той ещё раз? Ой, ну ты меня подорвал, наверное? Я тебя подорвал, я ну, тебе объяснил ситуацию. Каким образом это все сработало, О это уже не твое дело. Чтоб ты знал еще, где у меня что лежит, я тебе не буду говорить. Мы сейчас ситуация случается, то, что админы продавают минным. Тогда как-то так, как-то ты свободен. Угу, спасибо. Я не буду говорить, где у меня штор лежит, блять. ни хера себе здравствуйте А продавца нет я оружие хочу купить молчим молчим Опа. Эй, можно оружие купить? этот кажется на меня потихоньку взъелся уже вы продаетесь? или не продаетесь? нет нет Но еще нет ладно и что с этого? я уже показывал лицензию у сотрудника спросите которому я показывал лицензию имя сотрудника крипс я уже показывал лицензию, и все нормально. Можете уйти Но отсюда, время... клиентов распугиваете. Сука, ну вот вам реально больше нечем на серваке заняться. А можете показать, пожалуйста. Я уже показывал всем, так, кто тут я есть. Занимаюсь. Я не хочу открывать дверь, отстаньте от меня, занимайтесь своими делами. Покажите, Покажите через стекло. Покажите лицензию через стекло Сейчас не проверка лицензии вообще, нету факта продажи. Я могу в любое время проверить вашу лицензию. Проверяй только, когда будет факт продажи. Ну, вы же Но... продаете предприятие, если у вас нет лицензии, значит, это незаконно. Значит, вы нарушаете закон. А кто сказал, что я конкретно продаю? Так, вы же сами сказали, что это лавка ваша. Я сказал просто ну, лавка. Ну, я ну, не сказал, чья вирус. это лавка и что это за лавка вообще. Так тут написано, что это оружие на магазине. Да мне-то какая разница, что тут написано. Я тут просто сижу. Ну есть, раз вы с, сидите, сидите и, значит, имеете. Ну а тогда где? Все это время продавец оружия. Да сидите, я ебу, скажете, что ли. <свист> если это не ваша лавка. Мне разрешили. Понятно. <свист> <То свист> <свист> А, да, блядь, Давайте всем боку, шоу, дейбали, блядь. Пробью, а просто делать нечего просто больше. просто хотим проверить лицензию. На что лицензию? Ты факт продажи видел какое-нибудь оружие Не или нет? На видел оружие. На владение Навладение... Навладение маленьким предприятием. Не видел. В принципе, все. Вс, разговор окончен, идите по своим делам. Что ты пиздишь? Ты, блядь, живой. живи меня, блядь. На владение маленьким предприятием. Правда? А кто сказал, что я владею каким-то маленьким предприятием? Находит, значит, возможно, ну я и... тут нахожусь, Это может и... меня вообще закрыли, хрен его знает, а может мне просто дали тут посидеть, поохранять магазин. Но если бы вас тут закрыли, вы бы дали рестеринг... Ну, как вы видишь, не меня не закрыли, меня. значит, второй вариант. Я никому ничего не продаю, я тут ничем не занимаюсь. Какая разница, Большая жизни? разница, ну, я ничем хотите? не занимаюсь, вы сидя вы в этом хотите? магазине. Значит, я ничего не продаю, значит, бизнес никакой не идет. Вы тут находитесь? Ну, да, месте? я имею вы право находиться в каком-либо месте. Каком месте. Ну, кроме тюрьмы, естественно. А я ничего не нарушаю, просто сидя в каком-то помещении. И то с разрешением владельца. А то, что вы просто... Я не буду открывать тебе дверь. О, выстрел пошел. Вон, посмотри, может, среагируешь как-нибудь, нет? Вылези нахер, что ты делаешь? Офицер, вы и хотите там делами заняться? Выйди Сок, с, с квартиры. Давай, Выйди. лицензию. Ну ты все. как, серьезно? На что ты лицензию будешь проверять? О, а, ебать. На владение оружием. Ой, на владение бизнесом. Я же вам еще раз говорю. Окей. Okay. Yeah. Вот моя лицензия. Нет, Можно я ничего а не продаю, пока выйдетесь. Выйдите, выйдите в дверь закрыта, ты в окно лезешь, вязать, блядь, выйди я нахуй, браво. Хватит ныть. Ебать, я без сопливых разберусь, и что мне делать, болезнь, а чего болезнь, нет. Пиздец, вы сами до меня доебались, потом удивляетесь. А когда выйдете продавать? Мне прям... Когда прямо буду спасибо. продавать, я объявлю об этом. Да не дергай мне двери, что ты делаешь? Делаешь, что, видимо, достаточно хуево, если честно. Я не препятствую, я тебя не удерживаю в одной точке минут 20 подряд. То есть, ну, чисто исходя из того, что у меня катана есть, нет, и не буду тебя открывать. Я не пойму, на что лицензия. Проблема в том, что ты меня уже заебал. Все, не хочу я тебе ничего говорить, не ни отвечать, не говорить с тобой вообще на бизнес. Я не владею никаким бизнесом. Чисто исходя из доводов администраторов ты, держа в руках катану, ты, ты, ты, я не ты, ты, ты, боюсь ничего. Вообще уважаем. ничего. То есть ну, я могу думаем, даже убиться блядь, спокойно. А меня. это значит, что если я взорву свой умный дом, то я могу ты, попасть под волну взрывную, ты, ты, ты, ты, даже ты, ты, ты. могу отлететь на спавн, но я не Ой, буду этого о, блядь, бояться, что -то потому это что, что у меня в руках катана. Логику чувствуете? А я тоже да, нет. Считайте. Но она здесь есть. Я, Э, блядь, ты будешь своим друзьям говорить с подъезда, иди отсюда. Ага, бля, ну я, у меня... А, у тебя же нет друзей, да, понимаю. Я... Понимаю. А -а -а -а. Ну-ка, я сейчас тебя арестую Он за неадекватные да. друзья. Сыщи, сыщи, Себя арестуй за неадекватное Открывай. поведение. Открывай, я Не открываю. Открывай. Бля, нам БПН... Открывай! А то что? Что ты, ты с таким тоном разговариваешь? Не что... не зайти в ножку и не а, а то, то что? Это я а не не не что? В ножку? А то? Что дальше будет? Не трогай его, не трогай, ребят, разойдитесь. Че? че ты хочешь от меня? А то? А то что? Третий раз <связь> пытаешься сказать? Что ты сделаешь? Здесь сейчас кислота что кислотой здесь все? У меня кислоты здесь нету. Ты, блядь, видимо, под кислотой. Иди нахуй отсюда. Ты в курсе, что торчики не люди, сука, а? <сと><сと> Иди отсюда, не лють мелкие. Фу, торчок. Торчек, блядь. Торчи мефедроновая мумия, пошел нахуй. Кислотой он, блядь, зальется, пиздец. Начинаем, начинаем. Блядь. Я блять там сразу же... же... Я ужки музабаный в рот. А че, может договоримся? Все, начинаем. Не, давайте договоримся. Вот и договорились. Блять. Договорились, блядь на дом сработал на ну, отлично они даже маник блять не достали <смех> <смех> но я не верю что на серваке на любом на котором я снимаю больше нечем блядь, заняться кроме как стоять над душой у меня когда я записываю ролик вот просто не верю Там все действительно так и есть вы сейчас выпьем ввери если не откройте Да ну, ней я не буду выпивать ты. там вот кто это говорит я что тебе выбью спустите, зубы что? нахуй монтировкой Зачем? Ух ты! <To> <expression> умный дом. О, магазин открыт. Магазин, от, магазин открыт. Магазин распечатан, блять. Сука. Деберу умный дом. Режим охраны. Не лети туда. Не лети, не лети, не лети, не залетай. Что тут заметил? Опа! Да, Опа. ну пиздец. Выйди из магазина, что ты залез сюда? Понял. Мегапон. Вытаскивай меня из наручников. что такое? Что ты делаешь? Иди, вытащи из наручников а, меня. А ты понимаешь, и что и если и не и вытащишь, и это будет пизда? Кому? Из наручников вытащи меня, говорю. Я около минуты пытался их уговорить, чтобы они перестали так делать и ушли просто из комнаты этой и пошли по своим делам. Но нет же, одному челику просто вот так стало интересно, что же его так убило и то, что почему же ему так отвечают на жалобе, что он решил меня снова, даже в новой жизни, доставать. Причем, ребят, все это время, пока я стал связаны, они ждали знаете чего? Одобрение ордера. Они даже ордер, сука, не выбили. Они просто влетели в квартиру без ордера. Их, кроме наличия погонов, от бандитов не отличает ничего ничего изначально умный дом я разрабатывал для того чтобы противостоять куче бандитов которые влетают в один момент в квартиру и в этот же один момент они оттуда будут вылетать но я не хотел использовать это особо против каких-то голосов но ну, просто против очень конченых вот они у вас на экранах Вытащи из наручников пусть... меня, блять. Какого черта вы делаете? Вы совсем ебанулись. Дебилы. Зачем? Опа. У меня так. Из наручников выпущи. На ну, у нас есть штука. Снимаем, ребят, снимаем, давай. Из наручников выпусти меня, что ты делаешь. Эй, что-то достал оружие, ну умрет. Убра... Снимаем, давайте снимаем. Что <связь> ты ну, делаешь? Мы, ты мне объясни, ты меня в наручнике заковал это спал, и просто ну, стоишь. Если тебе, походу, нравится репорт... в наручниках стоять, в ты танцуешь. Бля, пизданить его кто-нибудь просто. Это пиздец, он ненормальный. Э, кстати, он реально ненормальный. Ты что нахуй? Долбоеба кусок. Псих ебаный. Просто блять. Я стою, он подходит, меня заковывает. Красавчик, спасибо тебе огромное. Я на это закрою глаза тупо, потому что эта ситуация не является РП. давай на тебя Давай тэпнусь к тебе сейчас. Вот что теперь он хочет мне предъявить, я не знаю просто по к нему. Алло, да. Жалоба опять Причина, с которой ты мне Ну, жалоба на прикил. А почему вы ко мне в квартиру зашли, начали меня вязать, молча? Че ты сразу микрофон отрубил? Мне сказали, что мой рай. рейд. Какой рейд? Это нормальный микрофон. Mm, это был рейд. Ордер был, вы просто залезли в окно, которое выбил какой-то долбоёб. Начали меня вязать. Был бы рейд, вы бы уже повыбивали все Фд, которые есть у меня. Окей, но в принципе у тебя, у тебя имеется ФД за то, что ты просто так против трех один. У бай, меня была катана и, и была ковбойка. Вы просто залетели молча ко мне в квартиру. Я было, могу это посчитать как проникновение катана. на частную территорию. И было... могу защищаться. У тебя, повторюсь. Повторись. У тебя была катана, ты достал. У тебя была катана, правильно? Ты ее не достал. А и что ты я сделал тогда? Фейф я отыграл все, то, что ты нужно. Против, ты Ган. против трех фибов кидаешь бомбу. Я не кидал бомбу. Да, смотри, а правилах есть такая строчка, то, что тебе запрещено каким-либо образом нападать на людей по отношению один к трем и более. А, я не нападал, понимаешь? А каким образом? Да, ты Умный дом. Умный дом, да? Давайте па по локам посмотрим, по посмотрим. ему Ты заранее заложил мины, верно? Я поставил. Дом на охрану. Отыграл активацию умного дома. И теперь, когда кто-то ко мне врывается, умный дом срабатывает. И тех, кто врывается, нету. У тебя на вот эти верно? Ну, типа того, да. У меня в ми отыграно. Активация умного дома на режим охраны. Можете посмотреть. Я могу скрин сделать, как я это делал. У меня да. все абсолютно считайте бесконтактно. Я не пойду сам нажимать на мины, чтобы они взорвались, я это делаю дистанционно, тем более это не делаю не я даже, не совсем. Ну тогда в данном случае по Wargaming это не вижу тебя. Чего <связать> тоже причина была. Ну, как бы, у меня не <связать> было ни одного приказа открыть дверь нормально в этой их жизни, <связать> это первое. Второе, мне какой-то обмудок выбил окно. Через который они решили просто бесцеремонно залезть И начать стоять с возле пропов моих Непонятно почему Не было никакого ордера Одобренного или же вызванного ордера Не было никакого приказа То есть они молча залезли ко мне в квартиру Видя то что я стою просто и танцую И один из них меня взял Повязал в наручнике Когда я ему говорил выпусти меня что ты делаешь Он ну ничего не сделал А меня развязали Я кстати я даже решил хотя бы им фору дать Пока я завязанными руками я ничего не активировал так скажем но только мне на секунду развязали руки я оп, умный дом активировал так скажем охранный режим и все а каким образом тебя вообще волновать не должно как все устроено чтоб ты еще в следующий раз опять ко мне пришел меня заебывать после еще одной жалобы еще раз жалобу накатал нет спасибо окей но то есть ты согласен с тем то что ты меня ходишь заебываешь систематически наплевав на правила этот нлр да у меня не Таблички лэр, Нету ну, таблички это... НЛР, но ты все равно исправно приходишь в одно и то же место, зная то, что там сидит один Нет. и тот же человек и заебываешь его. Причем я, ну понимаешь, я сижу просто спокойно у себя дома, и ты мне еще при том говоришь, что я, я тебя заебал. Я тебя не звал домой. Я не просил тебя просто в окно запрыгиваться своими долбоебами дружками и меня вязать в наручники. Понимаешь, просто я сижу у себя дома. Когда я хочу продавать оружие, я открываю магазин, я запускаю туда всех, кто хочет купить. Я продаю оружие без всяких проблем. Но когда ко мне врываются бандиты или же полицейские, которые вот просто вот хотят что-то проверить или же зарейдить, непонятно почему. Тупо из-за одного факта того, что я продавец оружия, у меня тут что-то отстроено. Я просто врубаю умный дом. Каждое включение у меня как бы сопровождается отыгровкой через ми. По поводу отыгровки через ми, так как ты не был он связан, то нарушения в данном случае не вижу. Правда? Да, я еще уточню, чтобы Только не было это недомолвок. Это было. Меня связали, потом кто-то из них образумился буквально на секунду. Развязал меня, и я в этот момент успел прожать, так скажем, то, что нужно. И потом уже, и потом, меня снова тут же связали. Ладно, у ну тебя остались какие-то вопросы к нему? Нет, хорошо, я Лицом лицом Встал? Я и так стою. Не стоит тебе этого делать. прям, прям, прям Окей, окей. вообще. Прилюдник вообще, ну тут вообще человека... Три, ёмор, да ёпт. А ёпт. Да? Ну я встал, чё такое? Чё, в чём дело, блять? И так я встал лицом с ней, чё делать Давайте дальше? Линейку. Умный дом работает, охуенно. Мне нравится эта затея, это охуенная штука. причем они потом подают жалобы, блять, ты меня взорвал, сука. А на что ты еще рассчитывал, когда ты идешь кого-то грабить, ну пиздец. Должна же быть хоть какая-то логика, сука. Очень простая постройка, но никто нормально будет, не будет, может додуматься. То, что... Ну, я думаю, этого хватит с головой. Магазин оружия, криминал со счет. Не... А фирмах... Что это было? Террорист. Здоровья. Будет теракт в магазине, в где-то а причины не понравилось отношению. Примеры неправильных причин. Жажда мести, жажда крови и другое. Non-RP. <laughs> Террорист. Ты к себе. Привет, ты наигрался. У тебя будет non-RP и ФРИКИЛ Читай правила перед тем, как брать террориста. Полтора часа бана у тебя. Это теракт. Хорошо. Молодец. Дальше что. Ну окей. Настолько сильно обиделся, у тебя любой теракт должен иметь адекватную причину, которая будет адресована обществу или властям, а не конкретным лицам. Вот. Non-RP. -er сука, дебил, блядь. Какой же, господи, сука, смешный. Вот, блядь, спасибо, что вы есть. Я, я на вас контент делаю такой, чтобы просто охуеть. Можно оружие купить? Нет, не продаю оружие. <свист> давай, давай, давай. ой, ой, ой. <свист> <свист> Не справился с заказом. Что ж мне интересно в этот раз заказал, а? Как вы могли заметить, это одна из немногих вставок на протяжении всего ролика. В основном меня заказывали или же просто рейдили, или же пытались связать вот челики, которые имеют личную неприязнь ко мне, которые просто хотят испортить мне запись ролика. Это как раз таки объясняет, почему несколько ситуаций подряд повторяются те же самые лица, которые там участвовали. Потом, через какое-то время, на сервак зашел мой самый главный фанат, которого вы уже встречали в прошлых видео. Он решил не тягаться с умным домом, потому что уже понял, что это бесполезно. Он решил воздействовать на меня через тех, кто ко мне хорошо относится и кто со мной на короткой ноге, так скажем, находится и общается со мной нормально. Сначала эта обезьяна пыталась привлечь к себе внимание, издавая какие-то непонятные звуки. Я сначала сидел, не понимал, думал, что он там рожает что ли. Выходи Алло. из магазина, давай. Кубка, Ну Не могу, не могу. Давай, Через окно, да, блять. А осколки, я через висы, окно вылезай. Мне подошел, поговорим с тобой. Я тебя не удерживаю, я говорю, выходи через окно. Ты меня удерживаешь, я не хочу Выходи. А ты оскорбился, потому что ты сосешь? А что тогда оскорбляться? Пропусти мимо глаз. Короче, ребята, я снова активировал умный дом, доработал его, поставил камеру проб, отыграл наличие камеры путем распознавания лиц. Значит, это будет работать у меня так. Если заходит сюда тот человек, который настроен ко мне агрессивно, то по... Необыкновенному стечению обстоятельств Умный дом срабатывает и выносит Нахуй всех вперед ногами из этой квартиры Вообще стоп, а тот факт того, что он оружием угрожал Это как бы вообще не волнует да? Бля, он реально отсталый Я не знаю, в каком году, кстати, собирали бабки Вообще на помощь, на операцию Вот в легенде Ну ты патрулируешь один район и один дом Уже минут 20 подряд Это такая себе работа, давай гуляй Что, почему-то и патрулирую, какая вам разница Туда я туда не могу сказать, просто... что ты все это время стоял здесь. А уважаемый Магин Фубар, вы этого человека-то будете это ловить, но Да а они не будут ловить этого вопрос. человека, ты понимаешь? Да, им похеру послуш... Он тут ходит рядом. Прежде Прежде они меня поскорбили, они меня послышались ничего. Вы это вообще не Еще пути? раз, можете мне рискать, я просто не услышал. что то как слова голотайте, понимаете? Я говорю, что ты тут все время стоял вовремя открыт. А громче можете сказать, даже не вышь. А? Вы зачем мне кричать? А? А ну что? Токсик, я токсик, я не, с... не трать я... время, не трать время. Да. На лечение уже на первом канале собирают деньги, ага. не трать время. А вы, случайно, не цепной То есть для него каждый, кто со мной в нормальных взаимоотношениях, это цепной пес. У него, ребят, схема такая, сделать какую-то хуйню на серваке, нарушить правила, отлететь за это в бан и потом подать на меня жалобу, мол, я его просто так забанил. Потом уже на жалобе завалить администратора кучей ненужной информации, которая просто тянет время и путает администратора. Но я в этот раз решил особо не тратить время на то, чтобы разбираться вот, ну, с этим чудом-юдом. Но ну, это нахуй, оно мне не нужно. Да нет, я не я то есть меня оскорбили ты такая ранимая душа или что не ну вы меня оскорбили правильно делать мне больше ничего что ли не но я вам говорю вы не цепляет вот он расстрелы его все он наскорбил бы все настрел в маске вы мне говорите всегда оскорбление нет не оскорбление это факт ты в маске ходишь человек в не иди не иди не иди все давай иди. 3, 4, 5, 6 арестован из-за неподчинения Фрикаф. я предпочел не тратить на этого долбоеба время подавая на него жалобу разбираясь там насчет чего -то. он нарушил правила фрикафа и фри -арест. он чела взял сам спровоцировал на ну это Жизнь. и за лично не ко мне алло прогру Да, да, так... Ну, давай я расскажу, потому что жалоба уже прошла, как раз э, чела Стой. забанили за феррерпен. Ну ладно. Я сейчас в никак. То есть меня он забанил за нарушение, которое да. якобы он А то, что да. у него было, он это не увидел. То есть я ему оружием угрожаю, он никуда не идет. Дальше, че? Он меня забанил за фриарест и фрикав. фрикав спросил. Ну, ты тут не слышишь вообще? Ну, ясно, меня замутил. Uh, спроси меня него фреорест и фрикап, где, в чем он заключался вообще? В чем был? Он докопался до человека, который со мной был в хороших отношениях, тупо из-за личной неприязни ко мне. Вывел его на якобы липовое оскорбление, хотя в ходе диалога ничего такого обидного сказано не было. Вот. Он начал раскручивать это типа вы меня оскорбили, да, это что? оскорбление сотрудника полиции, встаньте лицом к стене теперь. Вот, это вы сейчас сядете в тюрьму и все такое. Заковал его в наручнике, начал ему отсчитывать до пяти достаточно быстро, нормально не объяснив причину. Просто вот заковал, а доебался до того, что там типа ты цепной его пес или что. Тот ему, получается, говорит, в чем как бы проблема неадекватный или нет. И после этого он берет ему отсчитывать достаточно быстро. До пяти арестовывает его за неподчинение. То есть, ну, mm -hmm. нужна была якобы причина для того, чтобы чела посадить. Вот очень быстро. Вот. И следствие чего. Он где-то минут 20-30 ходил возле дома, конкретно одного дома. То за профу Госа, то за профу. Как его называют Я забыл. Вот. За профессию бандита. Ага. О, я, кстати, тебя размутил. Будешь ага. меня перебивать, мешать разборкам, я тебе выпишу сразу до окончания их помеху. Почему нет? А дальше получается. Перебивать, то тебе... Вы... Судя вот из всей ситуации, там была куча свидетелей того, что он там остановился тупо из-за личной неприязни ко мне. Это наблюдается уже не первый раз, не первую жалобу. Он пытается подать жалобу по. Обы а какой причине и затягивает разборки и тем самым он уже улетал из завода в заблуждение, за помеху разборкам смысла проводить дальше жалобу как такового не имеется потому что это одна и та же жалоба, ничем не отличающаяся от других вот, я тебя предупредил, да, ты меня опять перебиваешь у тебя выходит помеха а, разборка, мешательство в работу я давал тебе предупреждение теперь у тебя идет бан 3 часа этот про и а тут только что единственный администратор адекватного нет на сервере бля вот, теперь продолжим. А, я тебе уже ситуацию объяснил, у меня есть какие-то нарушения по этому поводу? Сейчас, секунду. Я могу анимешника да. попросить тэпнуться? Спасибо, что забанил этого, люблю. Сука, мне уже администраторы другие спасибо говорят за то, что этого ублюдка нахуй выкинул. У меня вопрос есть, ты же видел то, что легенда то за бандита, то за госа пытается как-то, не знаю, внимание к себе привлечь, то и звуки издавая какие-то в микрофон, то... Я пишу насчет этого. Да, но это уже не первый Раз, он, он Или, типа он ищет дабы, по него... чтобы жалобу опять подать. Я его забанил, потому что он в ходе я разборок видел, перебивал сделал. Ну, мы сейчас дальше выясняем. Я ситуацию просто ему описал всю уже, пока этот меня дебил перебивал. Я у него спрашиваю, есть ли какие-то у меня нарушения. Если есть, конечно, то пусть банит. Но я думаю, то, что если я чела на 20 минут выкинул из игры из-за того, что он из-за личной неприязни другого моего знакомого берет, арестовывает, то это, ну, еще более-менее адекватно, чем то, чем он занимается. Вот этот день, это не первые случаи, когда он так делает. Он привлекает к себе внимание, типа байтит на нарушение, а потом подает тучу жалоб по всякой хуйне и затягивает ну, бы он это делает, <сؤال> <сؤال> то есть тот же самодолкат сейчас получит лезть, то, что он где лезет то есть это уже ему предупредили, он не А где он? Да. Я, я просто решил эту ленок, жалобу пыли, я да. решил это мытье дешевое сука, не слушать потому что я знаю, чем это заканчивается жалоба, минут 40-50 длится оно мне не очень-то и ничего нового я оттуда не выношу для себя сейчас да, сейчас хорошо, нет, ты вышке напишешь насчет всего. всего, что я сейчас рассказал Боже, ну, ну хорошо, я надеюсь на соответствующую реакцию. Спасибо. Ну ч, Гондон, доигрался? Че ты мне звонишь попуск? Сиди молчи. Отдыхай.